Сегодня в очередной раз мне рассказали, что я не так делаю. Очень часто для того, чтобы что-либо доказать, человек использует интересные вещи. Ты меня обидел, ты ж психолог. Вы не заботитесь обо мне, вы не заботитесь о собеседнике, вы не заботитесь о моих чувствах, оскорбления чувств Далее продолжите сами. Что я пытаюсь сказать? <coughs> в данном контексте действительно в диалоге участвуют два человека. Допустим, это я. В данном случае вы. И тогда один человек говорит, второй отвечает. Во-первых, у каждого человека, это я уже много раз говорила в своих видео, и последний раз в видео «Картина мира человека» я расписала это очень подробно, о том, что у каждого из нас есть свои правила. Соответственно, я считаю правильным некоторые моменты. Другой человек считает правильным. Тоже некоторые моменты, они могут совпадать или не совпадать. Это теория, а на практике мы постоянно с этим живем. Один из прекрасных примеров, когда э, наш министр иностранных дел сказал то, что очень не понравилось израильскому народу, извинялся президент за него. Извинялся не потому, что в понимании Лаврова сделал ошибку, а потому что израильский народ и израильские представители – восприняли эту информацию именно так. Так вот, к чему все это видео? Если вам кажется, что о вас кто-то не заботится, вы абсолютно правы. Но только у меня есть ответ, кто же о вас не заботится. Наверное, вы уже по моему тону поняли. На самом деле забота о человеке лежит всецело на самом человеке обижают меня или нет, негативят по отношению ко мне или нет, это воспринимаю я сам, ибо таковы мои правила, ибо я так считаю. И тогда, если я хочу позаботиться о себе, и если мне это важно, я скажу другому человеку, ты говоришь такие вещи, которые мне обидны, если я важен этому человеку, он услышит. Президент извинился перед израильтянами. Если не важен, он меня не услышит. И снова забота меня обо мне. Если этот человек меня не слышит, мне этот человек важен или не важен? Если важен, я буду доносить информацию. Если не важен, не буду. Я сто раз уже говорил, вы можете сказать еще 200, если вы говорите одно и то же, на одно и то же, одна и та же реакция. И тогда вопросы всегда, всегда. Человек может задать только в одном направлении, в направлении зеркала. Он может спросить, а почему именно это тело меня так задевает? Почему именно здесь я чувствую, Собственно говоря, что я чувствую? Я поговорилась, что действительно человек меня обижает в том случае, когда он меня обзывает, причем достаточно активно, и я понимаю, что он оскорбительно меня называет. И если он делает какие-то противоправные действия, либо насильственные действия по отношению ко мне, например, бьет, да, то есть он что-то делает такое, что действительно направлено против меня и против моей личности. Все остальное – это наш опыт, который видит то, что привык видеть. В конце я расскажу мой любимый эксперимент, который я часто привожу клиентам. Экспериментаторы взяли зеленые и красные светофоры одинаковое количество. И пустили испытуемых водителей. В конце дороги спросили, каких светофоров было больше. Однажды, когда я рассказывала этот эксперимент, одна девушка сказала, ну понятно же, что было красных больше. И я тоже поняла, что ей живется очень тяжело. Дело в том, что мы всегда находим то, что умеем искать. Если вы хотите находить что-либо другое, вот тут как раз-таки нужна работа. Можно сколько угодно обвинять весь мир в том, что он настроен против вас, а можно сделать, как сделал в свое время Бисмарк. Когда я изменил себя, изменилась семья, в которой я живу, дом, в котором я живу, улица, на которой я живу, страна, в которой я руковожу, и мир, в котором я живу. Поэтому, если никто о вас не заботится, самое время взять все в свои надежные руки.